Всем привет, сам я. Киллер сегодня будем играть. в ведварс. Сегодня я решил поиграть не ну, ведварс, но чуть-чуть необычно. Тут не будет, это не будет железо, золото. Но как сказать? Его надо ну, там улучшать. Например, в обычном бедварсе там можно ферму улучшить, где у вас быстрее будет. Ну короче, тут в обычном бедварсе. Это обычные ресурсы это золото железо. А вот здесь а бронза. Я понимаю, какая нахрен еще бронза? Еще... Какого хрена фиолетовый? что офигели? Ладно, давайте. <с -к atrás> вот рядом, вот, что я и говорю. На самом деле это кирпичи, а не бронзы. Ну! ла Ну, короче, ряда Я, я тут почти стак бронзы насобирал. Так что сейчас пойдем закупаться. Хотя... Я еще один стак подожду. А ты что там строишься Оранжевый, блин. Вот был бы у меня сейчас лук, я бы его скинул реально. О, а тут... О, тут у нас даже... Карта огромная. Ну, хотя логично, не... Как в Майнкрафте, там есть вот этот барьер, за который ты не может Хотя, наверное, можешь зайти, я не знаю. Три-четыре, все, погнали. Этот кирпич мы просто выкинем. Не, ну зачем нам один -то? Так, давайте предметы. Купим себе броньку дешевую. Э, какой два нагрудника? На, даже нагрудник. Я на, вот, я на вот это вот потратил. Два стака. Нормально. Улет у нас золото, золото появляется А золото это хорошо. Наверное Союзник что-то там прокачал. Берем кирпич. Наймся. давайте все оружие купим. В чем как плохи ходим? Давайте, оп. Так что он тут 20 железа. Бронза. Блин. А что ты можешь с золото купить? Друг, друг, друг. Арбулетик хорошо. Хорошо, давайте накупимся шерсти. Дальше зелье у нас. Еда, железо, бронза. Чего такое бронза? Лявы кры. А, а за, а же для же не можешь бить. Ничего. Эх, хитрый. Иногда. Да блин. Так.. Не, он ну, так нечестно, ребята. Я. Я даже меч. Ну, ладно. Погнали. Ладно, я хочу, я не. Я не только захотел Бедварс поиграть, но и в. И в. А... Да. Это будет Skywars. После Бедварса Skywars. Не да, знаю, почему я так был... сделал. Но потому что, ну что потому рядом я как раз сейчас союзника украл два яблочка да он убыл ура мои яблоки но нет и вообще я забыл запись включить мы поедем как у каку я вдох Ладно, всем пока.